Глава шестая. Как богатство приходит к вам? Когда я говорю, что вы не должны совершать недобросовестных сделок, я не имею в виду, что вы не должны совершать никаких сделок вовсе, или что вам нет необходимости вести дела с вашими товарищами. Я имею в виду, что вы не должны вести дела нечестно. Вы не должны получать что-то ни за что, но можете давать человеку больше, чем получаете от него». Вы не можете дать каждому больше, чем берете у него, если говорить о денежной ценности, но вы можете дать ему больше полезной ценности, чем денежная ценность вещи, которую вы получаете от него. Бумага, чернила и другие материалы этой книги могут не стоить денег, которые вы за них заплатили, но если идеи, изложенные в ней, принесут вам тысячи долларов, вас не обманули те, кто продал ее вам. Они дали вам большую полезную ценность за малую денежную ценность. Предположим, что у меня есть картина кисти одного из великих мастеров, которая в развитом обществе стоит тысячи долларов. Я отправляюсь в Баффинов залив и меняю ее местному жителю за связку шкурок, которые стоит 500 долларов. Я действительно обманул его, потому что он не может найти применение этой картине. Она не имеет для него полезной ценности, она ничего не прибавит к его жизни. Но предположим, за шкурки я дал ему ружье стоимостью 50 долларов. Тогда он совершил выгодную сделку. Он найдет применение ружью. Оно поможет ему добыть намного больше мехов и много еды. Оно в любом случае пригодится ему в жизни. Оно сделает его богатым. Когда вы поднимаетесь с конкурентного плана на созидательный план, вы можете очень строго посмотреть свои деловые операции. И если вы продаете кому-либо нечто такое, что не добавляет к его жизни больше, чем он дает вам взамен, вы можете позволить себе прекратить это. Вы не должны никого обманывать в бизнесе. И если вы в таком бизнесе, оставьте это немедленно. Давайте каждому больше полезной ценности, чем получаете взамен от него денег. Так вы обогащаете жизнь мира каждой деловой операции. Если у вас есть работники, то вы должны брать от них в денежной ценности больше, чем отдаете им в виде заработной платы. Но вы можете так организовать свой бизнес – чтобы он был наполнен принципом прогресса, и таким образом каждый работник, если захочет, может прогрессировать понемногу каждый день. Ваш бизнес может делать для ваших работников то же, что и эта книга делает для вас. Вы можете вести бизнес так, что он будет чем-то вроде лестницы, по которой каждый работник, приложив усилия, сможет взобраться к богатствам сам. И если он не воспользовался представленной возможностью, это не ваша вина. И наконец, из того, что вы намерены создавать ваше богатство из бесформенной материи, которая пронизывает все, не следует, что они обязаны появляться прямо из воздуха у вас на глазах. Если, например, вам нужна швейная машина, я не говорю, что вы должны внушить образ швейной машины бесформенной материи до того, как она сделана руками, в той комнате, где вы сидите или еще где-либо. Но если вам нужна швейная машина, то задержитесь... На ее мысленном образе с твердой уверенностью, что машина изготавливается или уже на пути к вам. После того, как вы сформировали мысль, проникнитесь абсолютной и безоговорочной верой, что швейная машина на пути к вам. Никогда не думайте и не говорите о ней как-либо иначе, как если вы твердо уверены, что она прибудет к вам. Рассматривайте ее как нечто уже принадлежащее вам. Она будет доставлена вам властью высшего разума, влияющего на умы людей. Если вы живете в Мэне, то, возможно, какой-либо человек из Техаса или Японии будет участвовать в деловой операции, в результате которой вы получите то, что вам нужно. Если так, то это дело будет ему выгодно так же, как и вам. Не забывайте ни на мгновение, что мыслящая материя пронизывает все, она во всем, связана со всем и на все может оказывать влияние. Стремление мыслящей материи к более полной и лучшей жизни вызвало создание всех швейных машин. И может вызвать создание еще миллионов. И сделает это, когда люди запустят ее в действие желанием и верой и действуя определенным способом. Конечно, вы можете иметь дома и швейную машину, и любую другую вещь или вещи, которые вы хотите иметь, и сможете использовать для улучшения своей собственной жизни и жизни других людей. «Вы не должны колебаться, прося о многом. Это желание твоего отца дать тебе царство», – сказал Иисус. Первоначальная материя хочет жить во всем, что возможно для вас, и хочет, чтобы у вас было все, что вы можете и будете использовать, чтобы жить наиболее изобильной жизнью. Если вы сосредоточитесь на факте, что ваше желание обладать богатством едино с желанием высшей силы, найти наиболее полное выражение, ваша вера будет неуязвима. Однажды я увидел маленького мальчика, сидевшего за пианиной и тщетно пытавшегося выявить гармонию клавиш. Он был очень расстроен и раздражен, что не может играть настоящую музыку. Я спросил его, почему он так расстроен, и он мне ответил. «Я слышу музыку внутри, но не могу заставить свои руки двигаться правильно». Музыка, звучавшая в нем, была импульсом первоначальной материи, содержащей все возможности всей жизни. Вся ее музыка искала выражение через ребенка. «Бог, единая материя, старается жить, творить и наслаждаться через человечество». Он говорит, «Я хочу, чтобы мои руки возводили прекрасные строения, играли божественную музыку, рисовали великолепные картины. Я хочу, чтобы ноги несли меня туда, куда я захочу, чтобы глаза мои любовались красотами, а уста изрекали могущественные истины и пели замечательные песни». И так далее. Причина этого – Возможность, ищущая выражение через людей. Бог хочет, чтобы у тех, кто может играть, были пианино или любой другой инструмент, и чтобы они имели возможность совершенствовать свой талант до наивысшей степени. Он хочет, чтобы те, кто умеет ценить красоту, могли окружить себя красивыми вещами. Он хочет, чтобы те, кто способен разглядеть истину, имели любую возможность путешествовать и наблюдать. Он хочет, чтобы те, кто может оценить изящество платья, были красиво одеты, а те, кто умеет наслаждаться вкусной едой, были роскошно накормлены. Он хочет всего этого, потому что это он сам ценит и наслаждается всем этим. Это его создание. Это Бог хочет играть и петь, и наслаждаться красотой, и провозглашать истину, и носить красивую одежду, и есть вкусную еду. Это Бог в тебе побуждает тебя желать и действовать, сказал апостол Павел. Желание иметь богатство, которое вы чувствуете, это бесконечность, ищущая самовыражение через вас, как через того мальчика, сидевшего за пианино. Поэтому не бойтесь попросить больше. Ваша обязанность – сконцентрироваться и выразить это желание Богу. Для большинства людей это трудно. Они придерживаются старой идеи, что бедность и самопожертвование угодны Богу. Они смотрят на бедность как на часть плана, как на необходимость природы. Они думают, что Бог закончил свою работу, что Он сделал все, что мог, и большинство людей должны остаться бедными из-за недостатка ресурсов. Они так привыкли к этим ошибочным мыслям, что считают постыдным просить о богатстве. Они пытаются не желать большего, чем очень скромный достаток, обеспечивающий им минимальный комфорт. Я вспоминаю сейчас одного студента, которому говорили, что он должен получать в уме ясную картину того, что он хочет, чтобы созидательную мысль об этом можно было внушить бесформенной материи. Он был очень бедным человеком, жил в арендуемом доме и имел только то, что зарабатывал раз от разу. И он не мог ухватить факт, что все богатство принадлежало ему. Таким образом, после того, как он обдумал этот вопрос и решил, что разумно будет попросить новый ковер для своей лучшей комнаты и угольную печку, чтобы обогревать дом в холодную погоду. Следуя инструкциям в этой книге, он получил эти вещи через несколько месяцев. Затем его осенило, что попросил недостаточно. Он прошел по всему дому, в котором жил, и запланировал все улучшения, которые он хотел бы в нем сделать. Он мысленно добавил окно здесь, комнату там... Пока в его уме не сформировался его идеальный дом, а потом продумал его отделку. Держав в своем уме всю квартиру, он начал жить по особому пути и двигаться в направлении того, что он хотел. И теперь он владеет домом и перестраивает его в соответствии с образом, который он создал в уме. И теперь с возрастающей верой он продолжает получать больше. Это пришло к нему в соответствии с его верой и то же самое с вами и с любым из нас.